Привет всем! Сегодня рассмотрим еще один долгожданный продукт для постобработки от компании FormLabs. Это ультрафиолетовая камера для затвердевания готовых изделий Form Приступим к распаковке устройства. Ножиком аккуратно разрезаем упаковочный лент коробки. Сверху у нас а, находится блок питания и сетевой кабель. Аккуратно извлекаем устройство с коробки и располагаем на ровную и стабильную поверхность. На самом дне расположен поворотный стол для форм-кюр. Снимаем упаковочную пленку, в которой завернута FormCure. Крышка FormCure открывается спереди и она сделана двойной полупрозрачной стенкой. А внутренняя поверхность она зеркальная, то есть поражает свет. Габаритный размер форм-кюр составляет 26,2 на 26,2 и 34 см по высоте, весом 5,6 кг. Форм-кюр сделан стильно, красиво, качественно. Ультрафиолетовая камера используется для того, чтобы готовые изделия из полимера приобрели полные технические свойства после затвердевания. Берем поворотный стол и устанавливаем форм -кюр. Поворотный стол используется для равномерного отвердевания всех поверхностей изделий. Далее берем блок питания и включаем FormCure в сеть. После включения на дисплей появляется приветствие и меню FormCure. Меню предлагает нам всего три опции так же, как и у форму H Старт начать процесс затвердевания. Время – установить время затвердевания. И температура – установить температуру нагрева внутри камеры. Продемонстрируем вам сам процесс затвердевания с помощью PointQ. Мы напечатали фирменный логотип компании FormLabs на бабочку из полимера RAV версия 2. Прежде чем поставить изделие внутри FormCure и начать процесс затвердевания, напечатанное изделие обязательно нужно промыть FormMash и оставить, чтобы оно хорошо высохло. Открываем крышку FormCure, помещаем изделие на поворотный стол по центру. Устанавливаем время затвердевания на 30 минут. И устанавливаем температуру нагрева на 45 градусов по Цельсию. Запускаем процесс затвердевания. Когда процесс закончился, открываем крышку и вынимаем изделие, которое приобрело все технические свойства данного фотополимера. Подробную информацию о технических свойствах фотополимеров до и после затвердевания в ForumCure, время и температура затвердевания можете найти на сайте formlabs.ru. Спасибо вам за внимание!